В Ижевск нельзя попасть случайно. Ижевск это город, в который нужно приезжать специально для чего-то. У нас нет никаких проездных трасс. Мимо нас нельзя проехать случайно, приезжая, например, из одного города в другой. Это человеческий фактор, потому что Ижевск такой город очень небольшой.